А сейчас нам с вами пора переходить к домашнему заданию. То, что я изложила вам сейчас, для кого-то очень знакомая информация, которую слышал и на стихийном факультете, и на Левно руническом факультете, или на факультете Тара. Сейчас люди тоже мучаются с сопоставлением систем друг с другом. Но, тем не менее, эта информация, возможно, для вас уже знакомая, а значит, ничего необычного вы не услышали. Но присутствующие, присутствуют также люди, которые либо недавно начали обучение, либо пока еще, либо просто первый раз в силу тех или иных обстоятельств услышали о системе формирования магических кругов в таком плотном объеме. И эта информация, конечно же, должна улежаться. Должна усвоится сознание. Ну вот то, о чем мы с вами говорили с самого начала, есть большая вероятность того, что завтра утром вы будете так, с 5 на 10 вспоминать того, что мы с вами уже имели сейчас. Да, ту информацию, которую вы получили. То есть сейчас вы понимаете, что я понимаю все. Утром вы будете думать, а что ж я там понимал-то <смех> как-то. Знаете, это как сон, да? Пока вот, вот проснулся, пока глаза не открыл, на солнышко не посмотрел, помню, все помню, всё, вот все помню. Да? Не надо записывать, ну как я могу такое забыть, не надо записывать. Встал, кофейку попил, за ручкой потянулся и понимаешь, ничего не помню. То есть вот ощущение от сна осталось, а информация ушла. Вот с информацией подобного рода, которая имеет в себе магическую компоненту, она имеет свойство эгрегориальными системами за ночь слегка подтираться. Не только за ночь, она и днем подтирается, просто ночью это обычно. Обычно, удобно очень. Человек спит, он расслаблен, да, никого не боится, он под своим одеялом лежит, на своей подушке, и никакой угрозы извне. А не тут-то было. Вот. Поэтому завтра утром и в последующие дни вы можете столкнуться с тем, что информация как-то стирается. Да? То есть вот из понимания приходит непонимание. Поэтому это понимание надо закрепить, да? то есть пока положить в определенное русло, как бы проложить русло в своем сознании и позволить этому пониманию в сознании течь. Оно не будет оттуда испаряться. Оно просто проложит русло для, дальнейшей, для потока дальнейшей информации. Этих русел еще будет огромнейшее количество, но просто пусть это будет первый, да, И вам его нужно будет закрепить. Месяц достаточно большой срок а, и для того, чтобы информация улеглась и была воспринята, но также это достаточно большой срок для того, чтобы она просто, просто забылась. Чтобы такого не произошло, мы с вами закрепим ее двумя, как я вам уже говорила, Эффектами. Первый эффект это чтение, а, несмотря на то, что действительно литературы, которая помогла бы эту информацию продолжить, да, раз, развить ее, как-то распаковать более ветвисто, более объемно, позволить ей пустить корни, нет, к сожалению. Нет. Ну, таковы, как я вам уже говорила, условия игры, вам потворствовать в этом, на этом пути никто не будет. А поскольку литература и вообще печатное слово, оно не может идти в противовес, в разрез, в, в конфликте с эгрегориальными системами то эгрегориальные системы, конечно же, постараются сделать все. Вообще информацию уничтожать они не могут. Но они могут сделать такое количество пустых копий, знаете, как вот в сказке про Марью Искусницу. Помните, как в делал большое-большое количество Марьюшек? Вот одна Марьюшка была настоящая, а еще какое-то там количество абсолютные, абсолютные фантомы. Вот эгрегориальный мир он способен сделать, ему никто не запрещает делать фантомы. Уничтожать информацию они не имеют права, а вот дуплицировать ее, пожалуйста, сколько угодно. сколько угодно. Вот они и наделывают такое, же, такое количество копий что без должного навыка не сразу поймешь, копия это или нормальная информация. Такой навык приходит с опытом. То есть чем больше вы читаете, тем больше вы начинаете это понимать. В конечном итоге вы уже берете просто книгу там, в магазине или, там, или открываете ее в электронной форме и уже по первым словам или по весу, или по ощущению от нее или по кеглю, которым она набрана, да, или просто, вот по, по, по включенности в руках, есть там информация или ветер один пустой дым? Вы этому научитесь обязательно, но это приходит всегда только с опытом. Чем больше вы читаете, тем больше у вас вырабатывается вот этот вот навык. Если пока он еще не сформирован, значит придется немножко помучиться. А мучить я вас буду лично, да, давая вам чтение определенных авторов. Они как я вам уже сказала, они не все увлекательны. Более того, есть некоторые, которые дико раздражают. Но в них есть определенная в книгах и в их работах, есть определенная, то что мы называем, тяжесть. Она не дает сознанию отключиться просто перепрыгнуть на другую, на, на, на другую ветку, заняться чем-то другим. То есть оно как бы, она сознание, она делает его немножко неподвижным, но она не дает уйти с русла, которое вы сейчас ей прокладываете. Знаете, я вот забыла, как называется, Не сильно интересно в технике, есть такие машины, которые прокладывают русла такие большие, очень большие. Вот ваше сознание приобретает вот такую вот форму, такой вот машины. Оно, оно утяжеляется сильно утяжеляется, это позволяет вам приобрести определенную устойчивость. Поверьте, когда вы там через год-другой будете смотреть опять же на эти книги, вы будете улыбаться по разным причинам. Какая-то информация будет показаться наивной, какая-то вызовет воспоминания о собственном, что, мол, здесь было непонятного и так все понятно, а потом спустя какое-то время вы перестанете улыбаться еще через некоторое время. Вы будете смотреть на эту литературу, наверное, с уважением. А почему с уважением? Я вам объясню сейчас. Потому что она была написана в те времена, когда вот эти самые первоосновы первого и второго круга были не просто прибиты друг к другу, они были своими заварены. У них не просто не было магии, у них не было даже намека на то, что она может быть, но была такая внутренняя тяга пробуждению собственной силы, что они на безысходности, что называется, на голодухе пробудили в себе стихии и такие умудрились куда-то выйти чтобы хапнуть, схватануть эту информацию, с учетом того, что печатной информации не было вообще, все же было уничтожено. Из них мало кто был монахами не знаю, ордена иезуитов или имел доступ к библиотеке Ватикана, где все это лежит. Но тем не менее они считывали эту информацию и да, пропускали через свое христианизированное сознание, сильно усеченное Ветхим Заветом. И тем не менее они пропустили эту информацию и сумели, все-таки сумели выдать что-то, что выполняет эту функцию утяжеления. И поэтому не важно, что там написано, важно, как это написано. И вы будете читать эти книги уже сейчас. Даже если вы столкнетесь с тем, что вы абсолютно не понимаете текст, вроде по-русски написано, а вы знаете, что, ну как можно было так писать, развернуть предложение на две с половиной страницы с кучей запятых одной точкой, кто так пишет, ну кто так пишет? И тем не менее, читая вот это, вот, вот это нагромождение эм, оккультной казуистики, которая претендовала в ту эпоху на сложность, ну так у них сложность выражалась, ну что поделать. Сейчас по-другому выражается, тогда так. Вы будете чувствовать, как утяжеляется ваше сознание, и вы прокладываете это русло. Оно будто бы плавится. Пустыня, пустыня собственного невежества, пустыня собственного бесправия будто бы плавится под этой информацией, и появляется это русло, и по нему начинает что-то течь. Вот книги, которые я попрошу вас читать, они как раз обладают этим качеством. Не поленитесь. Да? Вот все, что должна была на эту тему, я вам сказала, а дальше вы уже делаете выводы сами. Итак, литература, пожалуйста, следующая. Значит, начинаем мы с классиков оккультизма. Это все каббалисты, оккультисты, но ну вот к ним как раз относится все то, что я вам сказала. Агриппа он постарше, папюс с Леви они помоложе. Это классика, с которой по сути начинают все. В свое время коллеги высказывали мысль о том, что нас всех прогоняли через огриппу и попюса, исключительно за тем, чтобы устроить нам в некотором смысле такой естественный отбор. Да? Ну, то есть вот если выдержал, ну, значит дальше можно заработать с, с, с, этим, с этим сознанием. Вот. Но ну, а не выдержал, забросил, ну... увы, меня увы. Вот. А, попробуйте, попробуйте. это хороший тест будет на восприятие, да, но вам будет полегче, потому что я вам рассказала, на что обращать внимание. А, о том же Элеофасе Леви вообще можно сказать очень много. Он написал фундаментальнейший, огромнейший труд, даже несколько трудов, история магии и а, ритуал высшей магии, по-моему так называется его а, книга. Ну, действительно, это, это работа серьезная со всей патетикой, которая только возможно была для человека, который знает, что он оккультист и очень хочет быть алхимиком, но, к сожалению, ну вот, к сожалению теоретические основы мы все знаем, до практики, к сожалению, вот дело не дошло или просто не получилось. Но теоретических знаний масса их надо вылить. И вот системный ум. Хороший системный ум, все структурировал, изложил в огромных фолиантах. И там действительно чувствуется вот эта вот тяжесть, тяжесть информационных, информационно сжатого объема, который ему достался, но он изложил так, как ну, изложил на самом деле. Бывали, есть изложения и похуже, это еще не самое страшное. Одни а средневековой алхимики чего стоят, там просто можно... Ум тронуться. Вот. Так вот, возвращаясь к Элеофасу Леви и его последователю Листеру Кроули, который, конечно же, был знаком со всеми его трудами, и они оказали на него весьма значительное впечатление, они выдали нам закон магический, очень важный закон, который, к сожалению, они Немножко перефразировали, но этот перефраз сильно исказил смысл. Они говорили так, закон мага заключается в четырех заповедях. Знать, сметь, желать, молчать. И вы наверняка с этим Изречением столкнулись или столкнетесь уже на просторах сети на эту тему выдержек и рассуждений много. Выдержек больше, чем рассуждений. Рассуждает на это мало кто, в основном так, перепосты. Перепост. Но очень мало кто знает, что эта фраза о законах изначально звучала несколько иначе. А именно... В четырех заповедях мага знать, сметь, уметь молчать. То есть слово желать подменило слово уметь. И соответственно эти четыре заповеди, буди они сложатся в одно сознание и будут работать там одновременно, к сожалению, дадут совсем иной эффект. Я вам, коллеги, пока подсказку давать не буду. Я предлагаю вам над этим подумать. Как сформируется магическое сознание и вообще оккультное сознание, если в сознании есть заповеди знать, сметь, желать молчать, и как формируется знать, сметь, Уметь молчать. Попробуйте на эту тему порассуждать. Просто попробуем порассуждать. Всего лишь. Параллельно с прочтением трудов, классических трудов, вам это также поможет немножко не забыть эту тему. Там же, кстати, на форуме вы можете задавать вопросы, если вдруг что-то по ходу лекции вам было непонятно, или вы что-то не услышали, или ну, нормально это все. Да? У нас сознание немножко кастрировано, к сожалению, той реальностью, в которой мы живем, и поэтому вынуждены мы сталкиваться с моментом, тут помню, тут не помню, тут слышал, а тут все, у меня фрагментарная глухота на ухо. Вот, поэтому задавайте вопросы, ничего страшного, будем, будем разговаривать. Хороший продуманный вопрос требует интересного ответа, и мне всегда интересно отвечать на вопросы, которые вы задаете в том случае, если они продуманы. Также традиционно на каждом нашем занятии мы разбираем один из магических законов. С многими магическими законами, или нет, с кое-какими магическими законами вы могли ознакомиться в, одних, в одном из, или даже в двух выпусках э, семинаров Магия в вопросах и ответов". я вот не помню какой это номер, то ли 15-16, то ли где-то в середине, но если в аннотации посмотреть, вы э, увидите это, да, э, законы магии, он так и называется. А, а также в книге цели и ценности. Если вы ее читали, то тоже обратили внимание, что там идет ссылка на определенные магические законы. И там в силу необходимости иллюстрации отражены практически все. Но тем не менее мы их изучаем с разных сторон. И вот сейчас нам с вами придется изучить как бы в чистом смысле. Эти законы были сформулированы магами, которые занимались именно друидической традицией. Мы с вами попробуем более внимательно посмотреть на каждый из этих законов и действовать будем следующим образом. Я обозначаю закон, который мы с вами будем исследовать в течение месяца. Вы также будете над ним думать, пытаться его понять пытаться его осознать, и ваши ваше заключения мы также будем обсуждать на страницах формы. Да? Поскольку у нас пока вот такая, к сожалению, система работы, что у нас связь с вами односторонняя, и в рамках двустороннего объема с вами очень большая группа, я физически просто поговорить не смогу, но очень хочу. Вот, поэтому переносим это все дело на работу в эпистолярной форме, то есть в письменной. А закон, который мы с вами разберем, пожалуй, самый главный и самый важный. Как бы ни хотелось думать, но все-таки всегда мы приходим, Потому что без, без, вот, без вот этого закона все остальные законы, они конечно будут говорить о магии, но это все пройдет мимо человека. То есть как бы, ну, ну есть такое явление, но ты-то тут причем дурашка. Да? А вот если этот закон вписать как в ядро своей системы, как константу неубиваемую, то на, на нем как на песчинке. Внутри раковины начинает образовываться жемчужина, но эту песчинку надо подсадить к себе. И вот закон, который подсаживает эту песчинку, это самый первый магический закон, который мы обозначаем с самого начала. Этот, этот закон называется законом знания. И звучит он следующим образом. Понимание дает контроль. Понимание дает контроль. Чем больше известно об объекте, тем проще осуществить над ним контроль. Знание это власть. Это, коллеги, не просто важный закон, главный закон, глобальный закон. Это закон, который должен теперь вас сопровождать днем, ночью, вечером, утром, чтобы вы ни делали, как мантру повторяете себе, понимание дает контроль. Понимание дает контроль. Знание ⁇ это власть. Чистите утром зубы, скажите себе, понимание дает контроль. Прочитайте этикетку на зубной пасте. И вы уже будете на немножечко умнее, чем тот, кто был пять минут назад. Едете в транспорте, говорите себе, понимание дает контроль, и смотрите на людей. И через 15 минут вы поймете, что вы понимаете окружающее пространство больше, чем вы понимали его до этого момента. Смотрите новости, пьете кофе, разговариваете с ребенком. Обычные бытовые дела как мантру. Понимание дает контроль. Если я понимаю объект, я могу его контролировать. А понимание предполагает знание об объекте. Когда вы встречаетесь с каким-то человеком, и он начинает с горящими глазами интересоваться вашей жизнью, это не значит, что он вас любит и хочет включиться в вашу жизнь. Это значит, что он хочет получить о вас информацию для того, чтобы понимать. А понимание дает контроль. А контроль нужен для власти. Кому вы даете свою информацию? Вы решаете сами. Для этого вам и понадобится анализ законов знать, сметь, уметь, молчать. Он также коррелирует с законом знаний, только разворачивается немножко в более ином прикладном смысле. Мы будем его анализировать по сравнению. А здесь вы будете прилагать этот закон к окружающей реальности. Звенит в ушах. Можно записать, конечно, его в наушники, но вы обалдеете скоро от, от этого повторения. Да? А лучше это прописывать медленными мыслями, медленными словами, произносить в своем сознании постоянно. Понимание дает контроль. Вы беседуете с собеседником, вы не слушаете его слова. Вы говорите себе, понимание дает контроль. И через этот фильтр воспринимаете его слова. Увидите, что вы Понимаете своего собеседника несколько иначе, чем вы понимали его раньше. И то, что он хочет вам сказать, это совсем не то, что он сейчас перед вами изображает. Изображать он может все что угодно, а если вы пропустите через фильтр понимание дает контроль, вы увидите смысл этой тирады, которую он вам выдает. Смысл вот этого витейства и что он козлом вокруг вас скачет, вы тоже поймете сразу: понимание дает контроль. Два, три точечных вопросов, а то можно и без них. И вы его мотив знаете железно. А если вы знаете мотив, вы можете им управлять. Научитесь это делать. Это навык, это сразу не произойдет. Сознание будет спрыгивать, отвлекаться, петь песни. Как ребенок, который учится чему-то новому, у него тысяча важных дел. То пить, то писать. Попеременно. Именно в такой последовательности. Не страшно, не ругайте себя, свалились, вспомнили, вернулись опять, понимание дает контроль. С каждым разом будете сваливаться все меньше и меньше, меньше и меньше. С одной стороны, это лишает пространства обещанного волшебства, но приближает к магии. Итак, коллеги, на месяц работы много. Книги, осознание законов, Знать, сметь, уметь, молчать. Знать, сметь, желать, молчать. И первого магического закона. Полагаю, вы загружены. А я вас загрузила. На этом наше первое занятие мы будем считать оконченным. На следующем, согласно графику, мы продолжим. Мы будем говорить о магическом становлении, будем говорить еще раз о первоосновах, будем более глубинно их осознавать, ну и о много о чем другом, о том, что рассказать надо, и мы будем эту теорию обсуждать достаточно долго. Значит, Коллеги, воспринимающие сегодня информацию, постарайтесь сохранить основу понимания, вот это вот очень важно. Да, забудутся частности. Да, забудутся какие-то подробности, какие-то термины забудутся, не переживайте, мы их повторим еще 20 раз. На всех наших занятиях мы с той или иной периодичностью будем подходить к этой схеме трех, двух, одного круга и к стихии. Мы будем подлазить к ней совершенно различных сторон, Мы будем рассматривать ее в объеме, в плоскости, в динамике, во вращении. В прибавлении, в избыточности, в убыточности. Мы по-разному будем на нее смотреть. Она запомнится. Рано или поздно, так или иначе, она ляжет. Если сейчас что-то не запомнилось, это вовсе не означает, что вы не способны. Как я вам уже сказала, способны все. Способность предопределяет не возможности запоминания. Способность предопределяет ваша природа, которая дает возможность проявлению стихийных сил. А вот умение использовать эту природу, умение ее защитить, это уже знание. Это уже знание. Поэтому будем достигать эффектов с двух сторон. Работайте на стихиях, тот, кто работает на стихиях, да, продолжайте это делать. Тот, кто не работает пока на стихиях, знаете, что это неизбежно вам предстоит, если вы хотите получить результат. Будем надеяться, что у нас с вами получится все. И за весь запланированный курс в течение всего этого года мы с вами добьемся, дойдем до уровня, который является в нашем деле, в нашем в процессе нашей трансформации некой несгораемой цифрой. То есть ниже уже не упадем. Вот, коллеги. Так что я желаю вам всем достичь этого результата, и он будет более вероятен, если мы с вами не пожалеем время на то, чтобы будем это обсуждать, то есть делиться информацией, вкладывать в друг друга процесс наших рассуждений. На первом этапе, поверьте, это очень важно. Молчать, как велит нам магический закон, мы будем учиться немножко позже. Сначала мы будем знать. На этом наше занятие закончено. Большое вам всем спасибо, желаю вам хорошего усвоения, информации и успехов в этом сложном деле, которое вы зачем-то затеяли. Но я знаю что один раз прикоснувшись к этой силе, назад уже не вернуться. Спокойной ночи, коллеги. До свидания.